Один из новых курсов, который мы раньше проводили для заказчиков внутри проекта, сейчас мы думаем это вынести именно как курс для большой аудитории. Курс называется «Поведение Сайтаир. Артем Савельев, ну, я за него расскажу, он ведущий этого курса, он имеет опыт в нескольких уже десятков проектов по спортизации, создания этих тех карт. Ну и мы решили это обобщить в рамках такого обучающего процесса. Ну, во-первых, да, я думаю, что вы все, кто занимался автоматизацией, цифровизацией или только собирается – Ставили себе эти цели, что чтобы система заработала информационно, надо сделать паспортизацию оборудования. Нам необходимы нормативы этих карт на Таир. И очень много проектов, они, собственно, ломаются на том, что данные некорректно собраны, не так, не в полном объеме. То есть, есть много замечаний. Это курс про это. То есть о общих принципах создания этих элементов справочника. Я думаю, опять-таки, если взять ваши базы данных и их сравнить, они будут разные. По уровню детализации, по уровню значит, количества атрибутов, которые описаны на да, единицу оборудования, о целях и задачах, они будут разные. Есть, соответственно, вот это вот многообразие проектов, оно нас приводит к тому, что необходимы какие-то общепринятые, общепромышленные стандарты именно этих процессов. Опять-таки, есть иногда полное непонимание, да, частичное, кто должен заниматься этими справочниками, кто должен колотить данные в систему, кто должен собирать эти данные. В рамках курса у нас там есть блоки вопросов именно организационных, как построить процесс, кто поддерживает эти справочники, кто ведет данные. Как раз мы один из слайдов этого курса показываем на экране. Опять-таки опыт физической паспортизации нас приводит к тому, что мы либо документы обрабатываем, то есть берем какие-то чертежи, схемы, начинаем переносить таблицы, либо физически ходим на объект, ну и так или иначе вот наш опыт проектов по паспортизации все равно заканчивается всегда согласованием, то есть счастливые заказчики видят распечатки этих э, таблиц, ну и соответственно понимают, что работа по паспортизации проведена, эти данные можно загрузить в систему. То есть это вот цикл от документов до загрузки в систему, он достаточно может быть большой, трудный, и мы как раз хотим поговорить об этих процессах, как их выстраивать правильно. Есть всегда такая дилемма, то есть надо ли собирать данные, скажем так, каких-то грязных так называемых базах данных, либо сразу колотить в информационные системы. Опять-таки в рамках курса мы показываем плюсы и минусы этих подходов, какие особенности паспортизации и создания справочников ну, в режиме первоначального массового сбора, какие особенности в режиме так называемой поддержки, helpdesk, когда заявки на создание записи происходят разово. Третий момент, опять-таки у нас аудитория разная есть, механическое оборудование есть электрическое оборудование есть протяженные объекты есть киповские приборы есть мобильное то есть мы понимаем что от многообразия этого оборудования зависит многообразие тех способов методов описания этих объектов. В рамках нашего курса у нас заготовлены примеры, скажем так, на, из нашего опыта паспортизации создания справочников, более 50 классов оборудования, где мы с конкретными слушателями можем обсудить любой объект из их там, системы, из их технической документации, ну и наши какие-то рекомендации в рамках вот, описания неких сущностей для загрузки в любые информационную системы. У нас есть свои понимания, то есть, как мы строим эти кирпичики по построению иерархии, по построению как раз системы и позиции. Соответственно, в рамках практических упражнений мы каждый блок, каждый кубик примеряем на конкретное технологическое оборудование конкретном производстве. Содержание. Ну, там классические у нас элементы. Это формирование иерархии оборудования. то Как строить цепочки от предприятия до болтов и гаек этого оборудования. Паспортизация. То есть, что такое паспортизация. Какие атрибуты необходимо собирать, для каких задач, каких целей. Сейчас, ну, как сейчас, их всегда заявляли. То есть, некие системы автоматизации поддержки НЦИ. У нас есть Наработки мы работаем с МДМ-системами, которые позволяют облегчить труд вот этих самых сборщиков данных и обеспечить унификацию и стандартизацию тех данных, которые нам необходимы. Ну, отдельный, скажем так, философский у нас вопрос – это нормативы. То есть где брать информацию по картам, до какого уровня описывать эти операции. Мы тут уже, исходя из своего опыта, наработали большой массив разных решений, которые в режиме обучения то есть возможных вариантов реализации этих проектов, готовы донести до ваших проектных команд там, на любом уровне. Самый большой проект у нас был, это Монтагозский комбинат, там было разработано, точно их никто не считал, но около полутора миллиона техкарт. То есть после этого нам, как сказать, не, любые проекты не страшные, когда полтора миллиона техкарт грузится в систему, это зрелище для слабонервных. Ну да, дальше краткие анонсы, какие блоки тем. Опять-таки, по иерархиям это какие виды иерархии бывают. Они бывают процессные, организационные, географические. Опять-таки, вопрос правильного выбора иерархии, он зависит от той цели, для которой вы эту иерархию строите. То есть, очень много проектов, они не стартуют, потому что не договорились, какая же иерархия нужна. Есть механики, есть электрики, есть технологи, есть финансисты. Вот попробуйте не поговорив с ними, построить правильную иерархию, например, оборудования. То есть вы получите четыре разных иерархии. Паспортизация, да, это вот, казалось бы, простая задачка, взять паспорт, переписать название модели и атрибуты, и вот вам, пожалуйста, паспортизация. На самом деле у нас документы выпущены в разное время разными производителями для разных задач, соответственно, унификации в этом документе никакой, а от нас, айтишники требуют некой унификации там, тех же атрибутов, там, названий модели, и опять-таки это необходимо понимать, какие принципы для этого существуют. Второй момент, когда не было никогда паспортов, у нас был случай в Ангарске, что нам достался, ну, как достался, мы реально описывали компрессор, на котором свастика немецкая была, да, то есть какого-то 30 какого-то года выпуска, он работает, на нем стоят ртутные термометры, соответственно, какая модель этого <смех> компрессора? То есть есть целое предприятие, которое, ну, есть проблема отсутствия документации. Надо дать какие-то простые правила, как можно эти объекты закодировать и занести в систему для удобства их планирования. Опять-таки, это внутри этих кейсов, которые мы вам предлагаем будем предлагать в рамках этого практического курса по NCI. По поводу да, техкарт я уже сказал, там был вопрос по ММК. Нам, в принципе, все равно, в какие системы грузить. На ММК это был Oracle, значит, других компаний, SAP, 1S, Infor. То есть мы говорим о том, что принципы формирования этих самых шаблонов, нормативов, они общие, а технические особенности реализации там в системах – это вопрос уже к айтишникам. У нас есть решения, которые позволяют именно алгоритмы и программные решения, скажем так, которые позволяют массово собирать эти тех ну, по, по сути, в неограниченном количестве. Как раз сейчас мы эти же наработки применяем на наших проектах. Есть вариант, это посадить механика и сказать ему, ну вот ты же знаешь оборудование, давай колоти себе техкарту. На выходе получите столько вариантов техкарт, сколько механиков и их э, особенности, их там восприятие оборудования на производстве. Это для, для цифризации, для аналитики, ну, по сути, не подходит. Как раз, да, есть, э, ну, в мире они есть, в нашей стране постепенно реализуются. Это именно автоматизация разработки, поддержки НСИ для ТАИР. Совсем нетривиальная тема, когда нужно полтора миллиона тех карт сделать за 4 месяца мы такую задачку решали именно с использованием неких автоматизируемых процедур как я говорил, что проекты от нас ждут быстрые. Купили систему, давайте-ка мы туда данные подзагрузим и через 4 месяца мы хотим видеть бюджет на Таир на год. Попробуйте эту задачку решить своими механиками. да, То есть вы ее, скорее всего, не выполните за 4 месяца, либо она будет ну, некорректно собрана. Вот некие особенности таких проектов мы как раз на этом курсе Артем нам и рассказывает. Для кого он нужен? Но ну, опять-таки нужен для... Опять-таки мое мнение, что заказчик этих данных это специалисты по планированию по надежности, поскольку они отвечают за эти процессы. Этот же курс полезен тем руководителям, которые стартуют такие сильные ну, цифровые проекты в области управления Тайгера активами. Они должны понимать, с каким массивом данных они столкнутся, поскольку не все оборудование оснащено датчиками, не на все оборудование есть 3D-модели, не на все оборудование поставщики нам дают хоть какую-то документацию. Для этих категорий специалистов, руководителей мы обычно и позиционируем такие наши курсы.